Я, честно, не знаю, с чего начать. Этот вай был довольно долгий. Иногда, совершая определенные действия, ты создаешь цепочку событий. Знакомишься с определенными персонажами и предугадать их дальнейшие поступки ты не в силах. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет история о предателях. И да, я рассчитываю на вашу поддержку и думаю, этот ролик достоин 50 тысяч лайков. А почему вы узнаете в самом ролике? Всем приятного просмотра. А еще в ролике спрятано секретное слово, и кто его первым найдет, получит мышь Logitech G102. Мое выживание началось на американском официальном сервере. Посмотрев на карту, я понял, что появился там, где надо. А некоторое время спустя я заметил этот шедевр. Тут чей-то антирейдовый домик стоит, там ящик есть. И шкаф открыт. Этот дом меня заинтересовал. Мне нужно было найти, чем я смогу разбить эту соломенную стенку, и я побежал на фарм ресурсов: столик и тип в антираде. Эй, мен, ам Гьюйтермен. Хелло. Hello. This is uh, your base. Yeah. Он попытался меня ударить и получил oh. по заслугам. Oh. Fuck you. Why? Because you wanna kill you me? You, no, I swear I didn't. Okay, I pick you up. No, no. no. Oh. <laughs> Hello. Can you boost me? This is my пиги, пиги, пиги. Ран! И если ты не хочешь, чтобы кабан за тобой бегал, как за ним, поставь лайк. В этом домике, очевидно, жили новички. И ломать его у меня в планах не было. Наоборот, я подумал, что им надо помочь. А чтобы это сделать, мне нужны были ресурсы, которые находились в фармилах. Hello, bitch! Да, немного, но приятно. И как я понял, тот самый бомжик в антирадии был хозяином того дома. Oh, it's you, my friend. No, no, no, no, no, no, no, no, no! Don't worry. I don't kill you. I'm very friendly. It's me, it's me. I need to your help. Неподалеку от нас я увидел территорию, на которой плавили большие печи, и я хотел туда попасть. Мы пытались туда запрыгнуть с помощью буста, но что-то пошло не так. Чтобы попасть на ту территорию, нам нужна была лестница, а для этого нужно было пофармить немного скрапа. Двушка. Я фармил абсолютно все на своем пути. От бочек до фармеров, которые делали то же, что и я. А после все награбленное я перерабатывал. Ну да, 500 скрапа после вайпа это мне хухры-мухры. А по возвращению домой я увидел это. Нас зарейдили! Я бро! We're getting raided. Окей, лисен, лисен, листен, Стой хир, стэй хер. Can you use a torch, please? I need a light. По приходу домой у меня было достаточно ресурсов, чтобы восстановить домик и наконец-то поставить кодовые замки. I write pass in chat. Need tool cupboard. Yes, yes, yes, yes, yes. Where is your friend? We can give uh, your friend sleeping bag here. you something. Because До лестницы мне оставалось буквально 100 скрапов, которые нафармить я мог с помощью людей. А, you fucking idiot, guys. У меня закончились патроны, стрелы, и в этом моменте я понял, что, скорее всего, я обречен. Но опускать руки было рано. Изи! Наконец-то! Наконец-то я ее изучил! Нам нужно было нафармить как можно больше дерева. И помочь мне это сделать решил сосед. И наконец-то я скрафтил лестницы, оставалось лишь только запрыгнуть к ним на территорию. То, что там будет хозяин территории, я никак не ожидал, но отпускать эту территорию я не собирался. Ого. Тут все открыто? Блин, тут гаражка. Ну, наверх смысла мне выбиваться уже нет, получается, да? Я полностью обследовал этот домик и нашел одно слабое место. Деревянный потолок, который я мог бы выбить. Но тут очнулся хозяин территории. Лот, который я наворовал, решил скинуть своему соседу по комнате. Йо, мэн. Так вот. Окей, возвращайся к После я очень долго ждал, когда хозяин откроет двери. Там много ящиков снизу. Но он так и не вышел. И тогда я принял решение отфармить как можно больше серы, чтобы выдолбить этот потолок. Окей, слушайте, ребята. Мы нужны 2К сульфур и Good job. И тут начался лютейший фарм каменной киркой. Ух, контент. Тем временем, хозяин территории увидел, что с печек пропал лут и встал на вышку. О, но! Фок. My name is Биба, uh, You can call me a Biba. I will some more О, it's okay. У меня наплавились каменные патроны, и настало время вскрыть деревянный потолочек. Хозяину это не особо понравилось, и он решил меня убить. И так как это был американский сервер, иногда приходилось откисать таким образом. Но меня это не останавливало. I destroy your base. Ух ты елки-палки! На самом деле мне очень сильно повезло. Тут стояла деревянная дверь, которую можно было разбить. Я надеюсь, шкаф будет открыт. Открыт, отлично. Отличные новости. О, так тут нормально лупы вообще. Вау. Hello, bitch. This is my base right now. Thank you, thank you. Домик я, естественно, забрал себе. Эй hey, бро, are you okay? This is my base right now. красивая um, Very beautiful base, I think, yes? You killed me so many times. We can share base. And yes, because you're coming into my house. No, this is not your house, this is my house. А этот дом я решил самую малость расширить. И готовился к тому, что мы с ним будем долго и упорно воевать. I'm your very beautiful neighbor, you know? Very beautiful. Okay, right now I live here and you need to pay me or I killed you so many times. What do you want? I need uh, Sulfur, gunpowder, um, metal fragments. How do I... How do I... How do we... Cause it's not just me, how do we trust you? I can get 20 people online though. I'm cool with you joining, I don't care. You seem good. <laughs> okay. And if you're cool, we could all join together and become a big Zerg. Cause there's bigger Zergs on the server if you play your cards right. If you just kill me, it's you and your friend and that's it. It'll be a normal server for you. Я поговорил с хозяином этой территории, и он оказался довольно дружелюбным. А этот дом я оставил себе. Ведь он был не против, чтобы я остался здесь жить, и чтобы мы могли помогать друг другу. What is your name? Tell me. My Прошло совсем немного времени, и под нашей территорией появились первые дуркемперы. О, девочки, привет! Он мне рассказал о том, что у него все изучено и ему нужен третий верстак. И мне тоже был нужен третий верстак. Поэтому нам нужно было действовать сообща. Но для начала мне нужно было построить мостик, чтобы я мог попадать к нам на территорию. Да, к сожалению, он мне не доверял, поэтому пароль от ворот он мне не дал. Офигеть, я идеально построил. Желающих запрыгнуть на нашу территорию было довольно много. Мне постоянно приходилось ее оборонять. ugly ass out of here on cred. Yoo-hoo! Batsa, <laughs> b***h, И в один момент, мой новый сосед даже платил мне за то, чтобы я отбивался от хейтеров. Как все подутихло, я побежал на поиски приключений и наткнулся на рейд. Почему они домой пошли? Это ловушка у них, по-любому, я уверен. Он вряд ли меня тут увидит в кусте, наверное. Хотя, блин, такой куз голина. Я сел в кустик перед дверью и начал выжидать подходящий момент. Ресурсы и оружие я скидывал домой и снова возвращался на замес. Ведь на этот рейд пришли китайцы. И у меня был шанс что-нибудь утащить. О мой гот. Что это было отпускать они меня со своим лутом не собирались и выдвинули за мной на охоту шансов удрать у меня просто не было мне нужно было дать им бой. Герданку нашел. МПшку нашел. Еще один. Надо просто петлять отсюда. Я не знаю, сколько типов я убил, но это было жестко. Вход в дом у меня кто-то немного подразбил. Но я нашел выход из этой ситуации. Оп, и я дома. Фух. Ну, неплохо. Неплохо. Прям совсем неплохо, я бы сказал. Я думаю они будут дорейживать там, мне нужно дождаться когда они это начнут делать. Я ждал их довольно долго, но дорейживать они по всей видимости не собирались, зато неподалеку от меня сбили вертолет, на который я побежал. А вертолет сбила как оказалось эта маленькая база, а верт уже залутали, он прям в воду упал. И мне очень сильно повезло, я нашел бинокль и смог рассмотреть эту базу поближе. Блин, а ведь я мог бы залезть на эту хату с лестницами. Я вижу там типа автоп сете. Мог бы, мог бы. Турели я не вижу. Нормально тут ресурсов на этом острове. Тут было бы клево жить. У меня был план залезть к ним на крышу. И я побежал домой за лестницами. А еще за мной увязался школьник, который попросил скинуть ему оружие. Можешь что-нибудь дать, пожалуйста, с оружием? Можешь, Биба. Держи. Вон, я скинул. Держи. It's я, конечно, дал ему оружие, но выжить он не смог. <laughs> К сожалению, его переиграл забор. А после кто-то запрыгнул на нашу территорию и убил моего соседа. Oh, it's not me, it's not me, bro. You fucking idiot. I killed him. <laughs> Подкравшись к территории китайцев, я начал выжидать, когда же кто-нибудь из них уйдет, чтобы залезть к ним на крышу. Но через время меня посетила другая мысль. А что если попробовать проникнуть в их клан? Это какой по счету тип выходит из этого дома, я не понял. Я стал притворяться своим. После того, как я умер, я зашел к нему в профиль и узнал, что он китаец, и увидел всех игроков, играющих с ним. Это китайцы. Это какие-то китайцы. Мне нужно ник менять. Я сменил ник на какие-то китайские символы и отправился к ним опять. гей ву ю Гей-во-ю-кэ-яу-тин какой то дерьмовый из меня китаец получается <таспоргий> Тётя Шива <таспоргий> Тётя Шива <таспоргий> Я был готов проникать в китайский клан Но выходить на улицу они не собирались Все это время они улучшали свою базу И я понял, что скорее всего они собираются идти спать Прождав здесь около 20 минут, я так никого и не услышал. Меня очень сильно заинтересовал остров, где стояла сфера. И когда я туда приплыл, я увидел каких-то фермеров. Блин... На сфере сидел тип, и видел как я убиваю его друзей, и он попытался меня убить. Но, кабаны были на моей стороне. Если я убью этого типа, отлично. Ууу! Шиш! Это знак. Ого! Косарь скрапа на халяву! Вы рофлите? Вот это выбежали из хаты, да? Постреляли? Га-га-га просто. Дом, который я внезапно для себя дипнул, я тоже решил оставить себе. Это был идеальный остров, чтобы фармить скраб. Так я могу отсюда ничего и не переносить, в принципе, зачем мне туда все нести. Мне и тут неплохо. Я просто думаю, что меня за такую ногой зарейдят. Но ну, ничего страшного. Сишка, куча компонентов. А где они перерабатывали все это, вопрос. Кстати говоря, с переработкой ресурсов здесь была действительно огромная проблема. В ящике у меня лежала сишка. Я понадеялся на удачу, схватил ее и побежал взрывать дверь, которая вела на крышу дома. Я, конечно, уверен, что я до центра не доберусь, но я попробую. Блин. Блин. Такая надежда была, что тут открыто все. Я догадывался, что жить возле сферы на этом острове было довольно опасно, поэтому стал расширять мои новые владения. Блин, у меня сразу топовый дом получился. Вообще топач. Спасибо, ребят. Но я даже и не представлял, какие проблемы у меня будут на этом острове. И тут я сразу столкнулся с первой проблемой. Здесь не было дерева. Где брать дерево на этом острове? Вообще неизвестно. Поэтому, чтобы нафармить побольше дерева, я спавнился в своем старом домике. А соседи по территории решили добавить меня в пати и попросили им немножечко скинуть скрапа, чтобы поставить третий верстак. I Камомо? Камомо? That's what you thought of? No, камомо, это good, man. It's a good, админ. Камомо, респект. Do you have any scrap? How many do you need? Hey, I should have enough. I just need to go recycle. Скрапа я им немного подкинул, чтобы они поставили третий верстак, и решил проведать дом китайцев. Ой, я сейчас вот эту, кстати, еще должен выбить фундаментом и посмотреть что у них там есть схватив бензопилу я побежал фармить дерево ведь хотел выстучать фундамент и увидел это на остров прилетел коптер коптер сел ко мне он одного высадил что не понимаю что они делают это их дом они на коптере прилетели это их дом конечно же я заподозрил что-то неладное и мне стало интересно что это за коптер Я одного убил, там еще один с базукой. не нифига, он выдает. Убил. Естественно, я их наказал, и я был в шоке от увиденного. Нифига! Как оказалось, это была чья-то кибитка по сбору компонентов. А это бомжик Рилхит, который тоже жил на этом острове. О, я могу полететь переработаться сейчас нехило вообще. А чтобы меня никто не ушатал с ресурсами на подлете, я сделал безопасную взлетную полосу. И наконец полетел перерабатывать компоненты. It's me, Hello. По пути я заглянул на свою старую базу и заправил большую печку. Компоненты я переработал все и закупил себе инструменты, которые мне были нужны. Ты хочешь с нами? Пока-пока, бро!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 Так, все, в принципе, меня все устраивает в этом домике. Офигеть, у меня МВК и металла много. Куда его столько девать-то? Коптер я загнал в гараж. И у меня оставалось последнее незаконченное дело. Пойти выстучать китайскую печку. НПЗ. И тут все открыто. Это стоило того, конечно. Но! Я правильно понял, что я могу забрать эту печку себе? Да, я сейчас вернусь и застрою эту печку себе, заберу. Чувак, я придумал, что я сделаю сейчас. Я, короче, забором деревянным огорожу, их деревян дом. Это была действительно гениальная идея. По приходу домой я изучил деревянный забор и отправился на фарм дерева. Много дерева. Cause it's kinda rare to come by. Not really that rare, but rare enough to be a waste on a naked. <laughs> probably a high velocity Stay bro, stay. Stay, stay. Oh yeah! <laughs> Бро, сдей, сдей, стэй, сдей. It's бро, бро, бро, И наконец, как я нафармил пару ящиков дерева, я поставил на крафт высокие стенки, и настало время ограждать территорию. Они спят, проснутся, а тут... <сюда>, сюда ворота воткну. И турели сюда еще повтыкаю. А на кодовом замке я поставил гостевые пароли и решил написать на табличке, чтобы они меня ночью не зарейдили. Ведь на следующий день у меня были большие планы. Сейчас я им оставлю метки, чтобы они знали, что выход именно здесь. Ха-ха-ха. Ах да, забыл сказать. Вокруг этой территории я наставил своих шкафов, чтобы они не смогли расширяться. После чего я самую малость укрепил защиту моего дома и собирался выходить с сервера. Но я заметил это. Мой дом тут зарей... А, -а, а, они меня даже кикнули спати. Вот это я понял. Пока, значит, я застраивал китайцев, те ребята забрали мой дом. Are you sure? Yes. You raid my base? Yes. You raid my base? We didn't see, 'cause we we just stayed in our base, like we shotgunned a couple of them. How do you see your con- how do you see your deaths? Or your kills? Uh, mm -hmm. You weren't- you weren't here, bruh. We couldn't do it alone. I don't trust you. I think you raid my base. В этот момент мне действительно стало грустно. Я считал их друзьями, и они всадили мне нож в спину. По названию заголовка вы, наверное, догадались, что этот день будет посвящен китайцам. Когда я зашел на сервер, я увидел, что на китайской территории появилось новое здание. И там стоял челик АФК. И по его глазам я видел то, что он недоумевает, что же произошло ночью. Пока китайцы не зашли в онлайн, я решил заспавниться в моем стареньком домике, где жили два моих иностранных друга. И меня действительно радовало то, что они меня до сих пор не предали. Нифига себе эти новички развились. И вы посмотрите, какой дом предатели отстроили за ночь. И скорее всего они потратили мои ресурсы. И тут я понял, что моя месть будет очень сладкой. Скрафтив себе пару лестниц, я решил залезть к ним на территорию. Мой дом они полностью застроили. Hello, what you see me looking for? Why you raid my base? Tell me, scammer. Shish! Я гений, получается. О! Oh. Нормально лута я пособирал. Ой, тут метальчик еще. То, то же, знаете свое место? Нифига себе они обнаглели. Мало того, что меня зарейдили, я уже дружелюбный был. Мы договорились, что друг друга убивать не будем. Нет, все равно зарейдили. Бежал я, значит, фармить компоненты. И когда оглянулся, увидел коптер, летящий на китайскую базу. Это китайцы прилетели. Мои планы резко изменились. Я захотел угнать их коптер. China, China. I'm, from China. I'm, from China. China. I'm China Boy, China boy. Why you open this gate? Get out of here, bitch! Лестниц у меня не было, зато я мог намутить пристройку. Но, увы, запрыгнуть на их дом я не смог, было слишком далеко. Так у них там два коптера, офигеть! Я сбегал домой, скрафтил лестницы, и когда вернулся, они меня кемпили под дверью. Сейчас я вам устрою нафиг. Я снова фармил дерево, так как у меня оно было вечно в дефиците. И услышал внезапный взрыв. Это меня рейдят. Это рейдят мой домик, это мой шкафчик рейдят. Блин, они уже прорейдили, я не знаю. Это плохо. Первого раза зарейдить у них не получилось, и тогда они скрафтили еще ракет. Я заспавнился дома, и в моей голове появился сумасшедший план. Коптер, настало твое время. Это вообще пофиг. Они поднимаются. Страшно. Where is Мини-коптер, your... брудер. Ахахахахахахахахахахаха This is my compound Oh my год, what are you doing, you fucking idiot Я до сих пор в шоке, но у меня получилось дважды отбить эту печку Гирара Гир, this is my furnace А еще на моем острове начали появляться новые гости, и они были вроде как дружелюбные. Это твой дом? Да. Какого хуя Да, я просто близнец его. Это твой дом? Ну, твой дом или? Нет, не, меня тут какие-то цыгане робнули. Смотри, там китайцу куда-то поплыли. Смотри, там... Видишь дом вот этот каменный? Там живут ну, китайцы. Дом, вот да, да, вижу. Короче, у меня есть работа. Если вы принесете мне хотя бы, ну, тысяч восемь дерева, я вам дам оружие. Я топорик дожу. Покупаю. Опа. Могу с тобой в команде пока что побыть. Я могу с тобой в команде побыть. Пока да, что, чтоб... Да, вот я да, что, чтобы да, да, я тут буду обитать. Таким знакомством я был рад. Ведь на этом острове было довольно скучно, и я был готов дать защиту каждому, кто зайдет на этот остров. Юньк! О, магад! Фэнкью, фэнкью! Фэнкью, фэнкью! Кстати говоря, мои ворота они взорвали и поставили свои. В ящике у меня лежала сопля, которую я вызвал прямо на их территории. Не знаю зачем, но я кинул соплю. Вот это я понимаю. Вот это то, что было нужно. Я рассчитывал на эту сишку, я прям молился, чтобы она выпала, и она выпала. Тем временем, новые жители острова смогли нафармить достаточное количество дерева, чтобы купить оружие. Так, держи. О. О. Там зажигательные А без ворот я их оставлять не собирался. Hello, Chinese friend, it's me again Chinese friend Нихао What? Нихао Ниха? Ниха, yes, хотел. Я не хотел. Я Why no no no? Japanese, Japanese is uh Konichiwa. De, de. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You bullshit, you're from China, I know this. If you wanna live here, you need to pay me uh, resources. Understand this? Давать дань они мне не собирались, поэтому мне пришлось действовать. А еще я увидел, как они взорвали забор и поставили туда свои ворота. И я знал, что можно сделать. Сейчас я вам устрою. А, чувак, ты чуть меня не убил, Китайц был. Да? А еще я поставил третий верстак и потратил весь скрап на изучение. Итого мне осталось всего тысячу скрапа на фармить. А после я и вовсе поставил магазин, где продавал все за дерево. Чтобы противостоять китайцам, мне нужно было хорошее оружие. И неподалеку от меня как раз проплывал Карга. Один такой заход, и, возможно, я бы уже смог изучить и Сишку, и ракету, и все. О, 4Х. АВМ. Я залутал абсолютно все крейты, и оружие мне насыпало очень даже неплохо. И по пути я заскочил на маяк и переработал все свои компоненты. На моем острове так спокойно, просто топ. И стоило мне это сказать, я увидел коптер. Коптер полетел. На карго коптер полетел. На. Это плюс коптер получается, я не понял. Готов. У меня есть кто-то под хатой, чел? Нет, Это что за доставка коптера была, я не понял. Спасибо, пацаны. Халява! Мне кажется, теперь они точно захотят меня зарейдить, типа, с коптером. Но это фиаско, пацаны. Это полнейшая фиаско. И благодаря походу на Карга мне хватило скрапа, чтобы изучить взрывчатку. У меня было много камер, которые расставить я решил на китайской территории. Там, походу, все китайцы зашли. Кстати, насчет количества китайцев. Скоро вы увидите, насколько же их было много. Йоньк! Нифига себе их тут зашло. На. Я не знаю, что они делают, но, по-моему, они где-то новый дом отстроили. Эх, знали бы вы, что вас ожидает дальше. Дальше будет самое жесткое противостояние. Браток, очнись. Время выдвигаться, алё. Китайцы начали отстраивать новый домик, и я видел, куда они таскают лут. Мы у них почти украли две МП-пяточки с инвентарем камни, тогда. Это они новый дом строят? Он, он типа, мотиметик в хате у них застроился в новой, вот в этой. Ха-ха-ха-ха! все, мужик. Ты видишь, сколько их там? Там человек 10 стоит, по-моему, да? Что убил еще одного. Житель острова застроился в их новом доме, и мне нужно было прикрыть его, чтобы он смог оттуда свалить. Минус. Я в воде типа убил, слышишь? Можно полутать, он прям под забором валяется. Он Джагер маску нацепил. Чисто там фул инвентарь лежит. Плюс. Э, этот, убил, убил, убил, убил, убил, убил. Лерка. Убил типа, убил, Две... типа, убил типа, говорю. Yeah. Okay, Поставится. Они близко. один там плывет надо петлять отсюда иначе я тут умру топ сети тип чувак чувак чувак чувак чувак бежим бежим бежим бежим бежим Это По-моему, этот готов. Убил типа под забором. Чувак, иди полутай его. Под забором. Под их ним или под нашим? Вот этим вот. Под этим, под этим, под нашим. Китайцы постоянно бегали куда-то за забор. Мне стало интересно, чем же они занимаются. И когда я проползал возле их домика, я увидел торчащие ножки. Что?! Что?! Я только что сделал?! Они улетают куда-то за трейн-ярд. Походу, пацаны сдались. Понимая, что они могут зарейдить мою печку снова, а лут им отдавать я не хотел, я поплыл на свой остров. это контент, реально, это контент. Ну, я отсюда переезжать скоро буду, пускай рейдят. Мы тоже когда подумаем, что надо как-то сваливать отсюда. Они, походу, лут переносят. Очевидно, мы, скорее всего, победили на самом деле. Пристегивайте ремни, ведь сейчас будет лютый эпик Раз они переносили лут на коптерах, а у меня были лестницы Мы с моим небольшим отрядом решили залезть к ним на крышу Ха-ха! Он поднялся не может. Топлива нет, чувак. У тебя есть топливо? Вообще ноль. Когда я понял то, что мы отсюда не улетим, я принялся закидывать ее гранатами. Хорош! Нас пытались убить отовсюду. И снизу, с дома, и с воздуха, и прилетали десантники. Он сгорел! <связывая> Я тоже сгорел. Минус корова. <связывая> а сейчас вы можете увидеть, как горит жопа у китайцев. Посмотрите на их дом. Это горящая жопа китайского отряда. <связывая> Что? Это вы тут бегаете, аля Серьезно? И как оказалось, переехали они совсем недалеко. Вы посмотрите на их новый домик. Там теперь настоящая хата зергачей, понимаешь? И когда ты смотришь на этот дом, ты понимаешь, что дело движется к развязке. Я б на самом деле к ним на крышу, наверное, сейчас залез. Но нужны лестницы. А веревок у меня, по-моему, нет. У меня есть веревки. Как много веревок? 15 веревок, короче. Да, хватит, отлично. Чуваки, короче, план такой. Берем ракету, взрываем первую дверь у них. Взрываем, короче, первую Давай. дверь. И пробегаем, там, возможно, будет много чего открыто, потому что не может быть в таких больших домах, чтобы все было закрыто. Держи Просто ракету? я уверен, то, что Дышишь? мы умрем, ребят. Я уверен, что мы умрем, но ракеты мы сделаем ракеты. это по-мужски. И отряд боевых пипек выдвинулись в бой. Боевые действия начинаются. <звы> Сидите тихо, так. тихо сидите. Лежит. Один готов. Так, моего кандиду не надо. Куда? Есть, на другую сторону острова. Понимая, что нас вот-вот могут зарейдить, мне пришлось отстраивать новый дом. И пока я бегал с бром и фармил ресурсы, китайцы сбивали вертолеты. И со временем ресурсов у меня стало действительно много. На этот вайп у меня остались две цели. Зарейдить китайцев и наказать предателей. И действовать мне нужно было как можно скорее. А свой новый домик я максимально укрепил. Китайцев было много, и они постоянно находились в онлайне. И в соло такое рейдить было бы практически невозможно. Мне пришлось позвать Пончика и Илюху. Заходи, заходи, заходи, лех, ты лех, где? Лех, лех, лех. Три, два, один. Лех, а, лех, лех. а, печку включи, что ли? Ну и как вы поняли, к войне мы были действительно готовы. И первым делом я заставил их фармить дерево. После я очень долгое время варил порох, а этим же временем Пончик дизеля рассекал по карте с буром в руках. И давил всех на своем пути, даже Илюху. Первый домик китайцев, который я застроил, полностью сгнил. Это означало, что ресурсы они вынесли отсюда абсолютно все. А новенький домик они полностью застроили и поставили слой забора. Но это нас не останавливало. У нас появились ракеты. Бери строку ракет с собой. Я один рейдить точно не буду. Ну слушай, пора. смотри, у них По-моему, ничего там не расширилось В принципе а разрывные взяли кто-нибудь? Нет, слишком есть Одна. Слева чил В хазмате с пяткой 330, близко Надо узнать его ник Я не знаю, кто это Некоторое время назад у китайцев На территории плавились печи И мы были готовы к тому, что они будут в онлайне Что, все а лезем? Дверь открыта Блин, тут одна дверь открыта. Но это не варик. О! Две лестницы всего, чуваки, использовал. А не rated. проще одного забустить, чтобы потом второй не это. 50 лет не прыгал. Так а мы сейчас будем 50 лет прыгать. Давай. <с Treasure> По очереди, знаешь как? До каждой. До смерти, понял? Илюха на протяжении пяти минут пытался залезть на этот дом. И, наконец, как у него получилось, мы начали взрывать. Пофиг, пока никто не топает, надо быстрее рейдить. Я Ставляй. первый. Там открыто. Да? Там все, там все так там же, как ни хера и ранее. Там гаражка дальше идет. Да. Она закрыта. Смотри, тут идея такая. Вот, они подняли два слоя буферки. Можно вниз прыгать и бахать. Ну, вниз прыгаем и бахаем, все, изи. Одному наверху останься. Да-да-да. У меня ракета. Панча, нет. на Элку. Вот, Кисло. Ну, там, там будет все по кругу очень жестко. Ну, да. А! Это подъем. Тут открыто все, тут все открыто, чувак! О -о, -о, -о, о о Только не говори, что это все. Тут нет гантрапов. Тут нет гантрапов, тут все открыто. А вот и центровина. Ох, три хп осталось. По-моему, все, да? Да. Опа. Похилься? Нет, нечем. Меня... О, Дима! Дима. <свист> чувак, Дима! сколько Дима! их спят? Все спят. Что, <свист> <свист> вы там кубло вскрыли? Слушай, <свист> чувак, они просто все один на одного спят. Жесть. У них серы вообще нет, они, они да? потратили. Да, все. вот мой брат близнец лежит. Смотри. А ники у нас были одинаковые, потому что я пытался проникнуть в их китайский клен. Не убивай. Давай все заберем. Я вот что думаю, может быть лечь среди них, короче, прям с центравидения. Убить комому у них первого? Или чья там? О, тут МВК. Нормально. Я до сих пор не понимаю, почему у них были открыты все двери. Скорее всего, во время рейда кто-то бегал и фармил ресурсы. И пока он не добежал до дома, мы взорвали шкафы и забрали себе полностью территорию. И это был второй раз, когда я их огородил забором. Тут у типа ящик серый, надо забрать его. пол ящика, нормально. Шел третий день, и до сих пор меня те самые новички, которым я помог, меня не предали. И это был хороший знак, так как отсюда до территории предателей было рукой подать. Я скрафтил лестницы и пошел осматривать местность. Окей, okay, listen, I raid this uh, base. This base is cheat. Yeah, big base. Нифига себе они тут домину от бабахаря. Они не обустроили первый этаж. Он умер. Нифига себе они тут отстроили себя. Ну, ресов у них должно быть достаточно. Я думаю, серы точно тут много. Что это такое вообще? Дом оказался очень странным, и по моим подсчетам на него нужно было потратить всего 8 ракет, и как раз они у меня были. Настало время проучить предателей. Как сказали мне эти новички, они никогда не рейдили ракетами, и на этот рейд я решил взять их с собой. Let's go, let's go, let's go, let's go, guys. We need time, follow me, yes, just follow me. Let's go. Press W and go, go, go, go, go, go, go. You need to healing, yes. Good job. Let's do this. Тут все открыто. I need to kill them. I need to kill them. This guy killed me and raid my base. Fucking idiot. И сломав их первый ящик, я увидел ту самую базуку, которая лежала в моем доме. Sheesh. Oh my god, bro! Зарейдив полностью базу предателей, мы покинули эту территорию. На четвертый день я зашел на сервер и увидел то, что моих друзей зарейдили. Моих друзей зарейдили. Моих друзей, с которыми я начинал, зарейдили. Я списался с этим иностранным другом. Он мне написал то, что он собирается выходить с этого сервера, так как он очень сильно расстроен то, что потерял много лута. Я его попросил не расстраиваться раньше времени и прийти к старой базе, с которой все началось. Yes, yes, yes, it's me. You need to give me invite to the group. trying to kill me. Run, run, run, run, run. Okay, bro. Listen, I have a good base for you, but if you know where it's your base, I can boom boom this. Okay, follow me, bro. Follow me. We need to go to my island. Do you have a base. Yes, I have a present for you. Should you have a base, but your base. Yes, this is my base. Hey, Bieber. Yes. I this game, yeah, uh, I'm new in this game Ah, you, like... you're new in this game, okay It's no problem, just play uh, my, aim no problem. my aim is good My aim is <laughs> good Okay, this is base, your new base really? You need to jump here Ow! Oh. <laughs> <laughs> uh, uh, uh, crouch or what? <laughs> <laughs> cool, man. Welcome to new base, brother. And I have deal for you, bro. Deal is not deal, though. You know? <laughs> На этот раз я решил обучить его полноценному рейду. Дал ему базуку, ракеты, и мы побежали выселять один домик на острове. И это был тот самый домик, куда прилетал коптер. Shoot from rocket launcher here. Take rocket launcher and shoot it. No, no, not close, yes. Nice. And three more. Все прощай, папа чиз. Прощай. Прощай, бро.